Спанки в наших очках тебя не узнать. Встречайте! Команд Бан Здрасте! Приехали! Посмотрите на сцену, здесь стоят такие топы, поднимаемся вверх, проверяем высоты! Прей -прей -прей -прей -прей -прей -прей. Вы что без меня вышли? А ты кто вообще такой? Я как-то капитан? Ho, смотри, как он выглядит на каждом. И чего, у меня два дня не было? Давайте начинайте! На сцене команда КВН, здрасте, приехали! Здрасте! с техниками случается и такое. Друг, попейте, пожалуйста. Иди отсюда! Побейте, пожалуйста. Иди отсюда, побейте. я сказал! А? Нет, <звы> <звы> Заботливый Киллер. — Ну чё ты ждешь стреляй. — Подожди, вон, видишь, на до сугром дойдет? Ну, падает мягче. — Выколпай! — Представьте — евреи в ресторане. — Молодые люди, у нас со своим нельзя. человека можно узнать где угодно. <звы> Опа! Моя остановочка! <звы> Профессиональный шеф-повар устроился на работу. — В школьную столовую. — Он Ааа! — Вот так, видишь, паш лежит? — Да. — А из чего утром вчера котлеты делали? — Не знаю. <связывая> — Так, девочки, у нас сегодня важно... Вы что это делаете? Я вам миллион раз говорил. Выкинь эту рыбу, а в нормальную. Я ее и только поднял, но ее опять выгону. А конечно на торге домой заберут. Вы что наделали? Там 40 человек траванулось. 40 человек? Всего 40? А, действительно нам нужно. Выго, выкал, А с вами была команда из Нижнекамска. Здрасте, приехали! До свидания! Уехали! Спасибо!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 Обучение по направлениям. Звук. Танцпол. Three and Hip hop. High heels. Just fun. Школа танцев Diamond. Приходи, танцуй.